Так, ну и продолжим. Часть вторая. <coughs> продолжим. Часть вторая, где взять эксперту силы для того, чтобы поднять цены на свои услуги. У меня интернет подвел. Первая часть была с крыши дома над морем. И сейчас я продолжаю уже здесь, у кого хватает терпения перейти на вторую часть эфира. В первой части эфира я сказала вам, подали, поделилась частью тех знаний, того, того опыта, который я получила за 10 лет работы в онлайне. Поэтому поэтому я рекомендую вам поэтому рекомендую вам быть сейчас на связи и задавать вопросы. Так, да, ну что, ждем. Где взять силы для эксперта, где взять силы эксперта, чтобы поднять свои цены на свои услуги. Je suis Ну что, я думаю, вы будете слушать записи, потому что времени нет. Я долго тут не буду сидеть в воскресенье сегодня. Жду, пока вы зайдете, потому что у меня прервался прервался эфир из-за интернета. Ну и продолжим. Сегодня вы прекрасно понимаете, что происходит в мире, сколько у нас людей, которые живут в тревогах, страхах, и как нужна им наша помощь. И множество специалистов, которые сегодня позаканчивали разные курсы, считают, что достаточно мелькать в Инстаграме, рассказывать об успешном успехе и от этого будет польза. Нет, сегодня люди устали от этого, люди хотят результата. Поэтому те сегодня, кто понимают, что продавать свои услуги дорого – это значит продавать адекватным людям, кто готов работать над собой. Когда же вы продаете дорого, во-первых, вы не цените себя, во-вторых, вы не уверены в своем продукте, а в третьих вы не цените людей. Вы не цените людей, вы не верите людям, что они достойны получать результат. Представляете? И я это тоже раньше не понимала. Я прекрасно отдаю себе отчет, что я сейчас говорю, потому что те боли, которые я сейчас вам описываю, я прошла у вас сама. Я получила столько шишек, что, ну, например, многие считают, что чтобы сегодня продавать дорого, надо создать свою онлайн-школу. Нет. Нет. Сегодня другие времена. Еще раз повторюсь, сегодня информации просто завались. Завались информацией, люди хотят результата. И для того, чтобы новичку выйти на адекватный доход там 100, 200, 300, 500 и выше тысяч, в зависимости от ваших, ну, от ваших внутренних возможностей. Потому что если вы получали 30 тысяч и хотите получать там сразу миллион, понятное дело, что мозг не выдержит, тело будет сопротивляться, потому что нужно раскачать свои нейронные сети, вы это тоже знаете. Поэтому вы можете сегодня просто умом своим понять, что взять 5 человек по 50 тысяч на пару месяцев сопровождения – вот ваши деньги. Это если у вас совсем сейчас пока там только начало. Если вы понимаете, что вы можете взять 10 человек по 100 тысяч, вот вам миллион, но здесь тоже другой немножко, может быть, еще уровень, еще не дошел, потому что я сейчас работаю со своими коучами, не у всех есть готовность. Не у всех есть готовность, внутренняя готовность, вести дорогие программы. Почему? Потому что внутри есть у самих комплексы неполноценности. Есть малоценность себя, есть ничтожность себя, потому что мы, находясь сами инвалидами, пытаемся лечить инвалидов. Ну, понимаете? То есть инвалид это я имею в виду психически, мы, мы э, имеем какие-то э, боли, психотравмы, и мы их не проработали. А если вы продаете дешево, вы светите тем, что вы непроработанный специалист. И как, и как человек вы не проработанный. То есть вы маленький, ничтожненький. Это то, что я знаю по себе, как это работает. До тех пор, пока вы не развяжете отношения с близкими, родными, я всем должна, до тех пор, пока вы не начнете цените и уважать себя, у вас не получится продавать дорого, потому что вы хотите помогать жертвам, а сами жертвы. Пока вы не вышли из жертвенности, вы не можете продавать дорого и лечить жертв. Причем жертв невозможно их лечить и помогать им, потому что они, им кажется, что они вышли из абьюзерских отношений, но они. Светят каждой своей фразы, каждым своим словом, каждым своим поступком, что они жертвы. Например, они плачут, что у них нет денег. У них э, на их шеях сидят дети, на их голове сидят, и она не может договориться с детьми, э, потому что у нее чувство вины. Она не знает, как выстроить свои границы с детьми, как распределить, сказать «слушайте, дети, я вот вас люблю, у меня для вас время вот это». А вот это время для работы, чтобы я могла сама развиваться, зарабатывать и, и опять же, чтобы мы жили лучше, ну, если она считает, что она вышла из абьюзерских отношений. И поэтому люди не понимают, что, например, «Таро» или «Регресс» — это лишь кусочек айсберга, это лишь инструмент. но Качественный специалист, он разбирается в причинно-следственных связях, и он знает, как эту причину убрать, а дальше он знает, как вести как коуч до результата того, который человек хочет. Поэтому, когда вы имеете просто инструмент и можете показать, подскрыть человеку, вот подсветить его проблему, дальше вам просто нужно брать ответственность за то, куда вы ведете человека, и не обманывать его. Если вы войдете его в регресс, то вопрос зачем? Чтобы что? Взять там силу, чтобы пойти вперед. Но чтобы пойти вперед, то, чего вы хотите, у вас должно быть понимание, а как вы это будете делать? Если у вас нет понимания пошагового, как вы с помощью регрессов, которые завели человека, человек там походил, узнал, каким он там был, что там было и что с этим. Из этого нужно уметь сделать силу. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое. И если вы продаете только инструменты, то вы должны понимать, что это обман людей. Мы должны людям продавать результаты, зная их боли. Это непростая тема, но ее надо знать. Например, если вы помогаете всем с помощью регресса или торолога, или там я семейный психолог, это еще одна боль, еще одна проблема. И что? Семейный психолог в чем? Между мужем и женой отношения? Между свекровью и невесткой, между женой и детьми. Тут тоже надо разобраться, кому конкретно вы помогаете. Потому что семейный психолог понятие растяжимое. Поэтому, когда вы продаете вот, семейный психолог или регрессолог, это не совсем верно. Семейный психолог, допустим, написали, а дальше нужно уточнить, кому помогаете, и чем конкретно, и какой результат человек получит. До этого надо учиться, потому что человек пришел на вашу страничку, он пришел не в Википедию читать ваши умные статьи, человек пришел, чтобы э, видеть свою боль, и какой вы эксперт, как вы можете ее решить. У меня тоже там... На моей страничке э, не всегда там только про боли, да, потому что мы пишем и экспертные посты, и мы пишем истории наших э, учеников. Но когда у вас статьи, как в Википедии, как в Google пришли как в Google, то людям это не интересно, они приходят такие же, как и вы, психологи, друг друга смотрят, читают и все, Поэтому э, где взять силу эксперту, чтобы повысить свои, повысить свои доходы? Сузится. Вот первая сила, не распыляемся. Распыляясь, мы тратим энергию. Согласны со мной? Если вы считаете, что нужно раскрученный бренд с логотипом, это тоже потеря вашей силы. Потому что нужно четкое позиционирование и понимать, для кого вы продаете. А бренды, ну, бренды уже создались, они вложили время, деньги, миллионы рублей, долларов чтобы бренды были известны. туда попробуй подступиться к тем брендам. Правда? Лена, напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, какой вы специалист. Просто у меня первый эфир вылетел, и я перешла уже в помещение, чтобы вести эфир дальше. А там люди остались. Поэтому, когда вы считаете, что у вас не раскрученные бренды, поэтому вас не будут покупать, ничего подобного. И вам взять 5-10 человек, повторяю, 5 или 10 человек, все, это люди, которые придут к вам, и вы их найдете среди, среди 8 миллиардов человек в интернете, правда? И это те люди, которые захотят купить у вас продукт, если вы напишете, дадите понять, что они хотят, эти люди, получить. А для этого нужно знать более людей более, что у них болит, и тогда вы на страничках показываете результаты, вы продаете результаты. Ну вот, например, коуч-психолог помогу экспертам увеличить свои доходы в 3-10 раз за три месяца через увеличение самоценности и создание системы. Понятно позиционирование? Это я сейчас у себя, у меня так написано. Но тоже к, сужаться и думать по-другому тоже нам важно, потому что когда у нас куча образований, и мы э, каша в голове, то, ну, я же говорю, Википедия никому не нужна на социальных страничках. Дальше. Где мы теряем силу, и как ее нужно, где ее обрести? Прежде всего, это... Вот сейчас люди работают у меня в коучинге, в звездном коучинге есть у меня программа, это результаты. И вот я смотрю, что 80% застревают на самоценности себя. Вот эта самоценность себя, а кто я такая, а вдруг так много, а так много конкурентов, а вдруг я не дам результата, а вдруг… И там вылазят детские тоже психотравмы, которые мы лечим у других людей. Понимаете? Те же самые, мы же тоже люди, правда? И я сама это тоже прошла. Я знаю, когда я долго и болезненно разбиралась со своими обидами на мужа, с утратой сына, с обидой на маму, казалось бы, ну сколько еще можно разбирать? Эти ретриты, эти погружения, это, это выгребание вот этих августовых конюшей. Ну казалось уже, ну сколько можно? Да, это долго и постоянно кажется. Иногда вот я уже проработала. Ничего подобного. Если вы продаете до сих пор свои услуги дешево, вы не проработали. Это показатель того, что вы себя не проработали, вы себя не цените. Вы зависите от мнения других, а что скажут, а вдруг, а вдруг э, критику будут давать, а вдруг ого, как дорого. Дорого за что? За что дорого? За то, что ты станешь дышать полной грудью. За что дорого? За то, что ты начнешь просыпаться в объятиях любимого человека и чувствовать защиту, опору и заботу. За что дорого? За то, что ты, как вчера у меня был парень на э, консультации, я хочу убрать свои блоки. А в чем они у тебя? Ну вот я застряла, у меня доходы не растут, э, кризис, кризис там мешает там помешал, меньше стало там и так далее. И он понимает, что это блоки. И я начал у него спрашивать, а чего ты хочешь? Ну, чтобы все было хорошо. Спасибо большое за сердечки. Угу. Что все было хорошо? А что все? И человек плавает. А тут задача коуча на продающей консультации показать, а что ты хочешь, и привести туда. Именно там зафиксировать свое чего ты хочешь. И, вы знаете, ну, дала ему до понедельника время, а он попросил сам а, на оплату, потому что воскресенье говорит, надо деньги положить на карточку и вам перевести Но, если бы он меня не знал, но он ко мне не пришел так он меня знает, он давно меня отслеживает, когда-то лет семь назад мы где-то пробовали конференции не пробовали он был одним из организаторов конференции я там выступала и вот он нашел меня в, в, в инстаграме потом в ВК и вот написал мне ему вчера консультировали я консультировал так вот люди когда день чего-то хотят они сами толком не знают чего хотят они понимают про какие-то блоки ну где-то слышали но ну, почему как я у меня был доход нормальный а почему он остановился и он говорит, это причина, значит, в, в пандемии. Я говорю, а, а ты знаешь, что.. Это знаешь, что люди, которые тоже попали под эту пандемию, они, оказывается, вышли на да, высокие результаты. Знаешь почему? Одному лень, но лень, а еще есть страхи. Есть действительно страхи, которые из детства. Они, понимаете, у нас хватает ресурсов на тот результат, который у нас сейчас есть. Если мы хотим большего, значит.. Этот ресурс, который был, он закончился. И нужно искать больше ресурсов. И они, как правило, внутри нас. Ну вот смотрите, течет речка. Там есть... И страшно, да. Там есть м -м, хороший поток. И вот... Ну, ручеек или речка. Ну, допустим, ручеек течет. И там хороший поток течет вода. И вот попадает туда несколько камней. И ручеек перестает течь. Хорошо. Так, еле-еле протекает. И вот один камень убрали. Ручеек усилился. Человек, ну, как бы, мы, мы сравним метафору с человеком. Человек усилился, он начал, начинает работать больше. У него получается результат. Но тот камешек, который там остался еще, или может быть несколько мелких камешков, мы не знаем, какой камень ушел, мы забрали, допустим, да? И эти камешки, которые остались, они по сути накапливают вокруг себя что? Листья, мусор, да? И вот этот результат, который человек получил после того, как он убрал один камень, а это остальные остались, но они на себя натаскивают другой мусор, листочки там, да. И получается, что когда мы убираем одну боль, один блок, человек начинает, ой, хорошо, ой, хорошо, ой, классно, ой, пошло. «Привет, Ира!» угу. «Вот классно, вот хорошо!» И еще делает, делает, делает, и вот тут приходит пандемия, например. А, «Ой, ой!» И «Вот мои клиенты перестали у меня покупать, а, потому что они ушли с рынка, и они там уменьшили. Ну, а, у кто, а кто поднялся? А кто увеличился?» «Угу, интересное сравнение про камни, да». А кто увеличил свои доходы? И фокус туда. Ага, вот, например, вчера мы там разговаривали, да, с этим парнем. Какие у тебя были клиенты, спрашиваю, а он продавец, продает рекламу, а рекламный агент у него. Он говорит, у меня было 10 ресторанов, которые я, мы постоянно рекламировали. Со временем пандемии эти рестораны многие закрылись или уменьшили, потому что деньги другие люди закрыты стали больше закрыты и уже не те доходы. Хорошо. Я ему придаю, ну, показываю пример. А есть в пандемию рестораны и другие люди, которые занимаются питанием, которые увеличили свои доходы? Он говорит, ну не знаю. А я говорю, я знаю. Это те люди, те бизнесмены, которые включили мозги и начали заниматься чем как вы думаете? Доставкой пищи, совершенно верно. Доставкой пищи. И я, например, знаю Алексея Новского, потому что у меня есть инвест-пакет, и один из пакетов в Икстол, его компания, большая суши-мастер, пицца, потом у него там по бьюти очень много, во всех странах мира, Россия, Украина, Белоруссия, Турция, Германия, даже в Америку уже они вышли. Большая, большой холдинг. Так вот, я как раз была, первый этот год, когда это случилось, я была в Египте, как раз тоже жила зиму, и хотела в весной возвращаться домой, но тут узнала, что вот это вот вакханалия началась с этой пандемии, и я осталась на лето еще в Египте. И я помню, как люди, какая была паника, кто помнит, это была какая паника первый год, и ходили, разрешали только кушать. Только купать в магазин или там в аптеку, и то там, помните, как было? Кто помнит, поставьте плюсик в чат. Так вот, за этот год, когда все, кто занимается питанием, рестораны, катание не упали, за этот год Алекс со своими доставками вырос там несколько раз, не помню во сколько. Дальше, прошлую зиму я была, <coughs> жила в Турции. Уже прошлое, не просто, просто прошло это была пандемия, а прошлое было в Турции. Я помню, э, как-то разговарив, разговаривала с людьми, которые занимаются питанием, там у них сладкие сладости. Они стоят и жалуются, значит, людей распустили, э, платить нечем, аренда большая. И стоят муж и женой и плачутся, что пандемия пришла. Я говорю, а вы не пробовали заниматься доставкой? Я у вас лично вот, попробовала сейчас ваши пирожные. Мне не понравилось. Чтобы не идти к вам, я вам позвоню, вы мне сделаете доставку. Ну, доставка, это же дорого, это же надо искать. Представляете? Это к чему я говорю? Тот, кто умеет, у кого пластичность нейронных сетей, кто гибкий. Что такое гибкость? Это пластичность мышления, это гибкость нейронных связей. Тот, кто гибкий, тот пробьется из-под асфальта, как я говорю иногда, да? Так вот, если вы понимаете, что э, про эти камешки, да, вот один камешек убрали, пришел следующий камешек, да, вот в этот, в этот поток. И этот поток закрыт очередной пандемией. У кого-то хватает внутренних ресурсов и гибкости посмотреть за другими и сказать, ой, точно, я так тоже могу. А другой идет вешается, сколько я знаю, людей, которые набрали кредитов перед эти, этой пандемией, пооткрывали бизнесы, и они просто. Там, с крыши бросались, там, вешались, там, я не знаю, все что угодно, потому что кредиты, дети и, и люди не знали, что делать, это слабость духа и, и регидность мышления. Кто понимает, о чем я? Вы? вы психологи, я знаю. Кто понимает, о чем я, кто такое, что такое регидность мышления? Поставьте, ну, пожалуйста, регидность и пластичность. Так вот к чему я? Когда вы психолог-коуч. Вы такой же человек, как и я, как и мы, как и все мы. И если мы продаем свои услуги дешево, значит, мы, мы сами психически нездоровы. Да, это может быть жесткое сравнение. Но значит, что значит психически нездоровы? Ну вот смотрите, была я на конференции, почему я начала вообще заниматься коучингом. Коучинг взяла, выбрала целевую аудиторию, нишу, коучинги, коучи, психологи, врачи. Я участвую в разных конференциях. И вот однажды на одной конференции я была, по-моему, в Харькове. Тоже Там была тема денежная. И я созила приход людей и также и, значит, обозначила для врачей, психологов, коучей. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши сердечки и ваши комментарии. Я помню, я... Сузила и говорю, там людей много было на этой конференции, и надо было провести мастер-класс. И я говорю, как врачам, психологам, коучам, людям образованным получать, убрать свои денежные ограничения и получать больше денег за свои услуги. Это был такой эксперимент просто. Мне просто было интересно, потому что к тому времени я уже работала с людьми очень классными специалистами, там нейрохирургами, там психиатрами, там, ну, очень крутыми людьми, потому что я сама в этой сфере крутилась и кручусь но уже меньше, но и как-то больше знаю эту сферу людей. Сама когда-то работала в своем глав... главном управлении разведкой, в своей государственной службе, тоже там сидела и боялась высунуться, боялась выйти за пределы системы, потому что что же я там буду делать? Тут мне платят зарплату, тут у меня пенсия, тут у меня э, зарплата регулярная, премии, отпуск, а тут надо выходить, и, О, что там делать, вау. И вот пришли эти люди. И я начала знакомиться с ними. вы знаете, я... ну, мне до слез обидно и больно. Это умнейшие люди, которые делают пользу другим, операции делают, лечат их, психологи вытаскивают из каких-то страшных э, психотравм. И я начала изучать и увидела, что они боятся зайти в онлайн что если они есть в онлайн, то картинки — это фотографии собачки-лютики. Ну, я утрирую. И у меня сердце просто сжалось от боли, как же эти люди, знающие так много, спасающие, по сути, спасающие человечество от их страданий, Ах, так мало получают. Я очень сильно задумалась, и я себе сказала, ну, ты опыт большой, ты уже наработала его, Теперь давай будем помогать вместе людям, другим. Сначала помоги себе. И вот когда я сейчас уже набрала следующий поток а, своих коучей, психологов, я еще раз убеждаюсь, какие же мы больные на голову психически. Я, я в хорошем смысле услышу меня. Например, мы лечим, берем жертв, а сам еще жертв. Мы распыляемся, пытаемся охватить необъятное, тем самым пытаемся компенсировать свою несостоятельность внутреннюю. В чем мы еще инвалиды, сами психологи-коучи? Мы считаем, что у людей нет денег. Сейчас расскажу. У меня прям слезы наворачиваются, знаете, вот комок под горло. Мы считаем, что... Нужно помогать всем. Мы проводим услуги, делаем услуги, а только потом берем деньги и выпрашиваем, и, догов... и пытаемся уже как бы выбить эти деньги, нам больно и обидно, что нам не заплатили. Мы инвалиды сами, потому что наша ценность себя на 3 копейки. 300 тысяч рублей — это для многих такая планка, что просто невероятно. Когда-то для меня это тоже было так, когда-то. Но проработав себя, я теперь понимаю, как моя боль, мои проработанные психотравмы, и это дало, дает мне силу, что я это прошла, так почему ж ты приходишь ко мне, ноешь и стонешь, что у тебя нету денег? И убивать еще, да. И тут, смотрите, что получается. Если я заплатила себе ощущими суммами, у меня их не было, я не знаю, откуда их брала. Приди, ты брала, лезла куда-то, дерлась себе какого-то жаба на купину, как сказала моя мама украинскую мову я куда-то лезла, я пыталась я пыталась выбраться оттуда, то почему ты приходишь ко мне и рассказываешь, что у тебя нет денег? Да иди гуляй, иди слушай бесплатных, куча инфо-цыган тебе рассказывают про денежное изобилие, про регресс тебе расскажут, заведут тебя в регресс и по с тобой там походят. Понимаете, какая штука? Поэтому, когда у вас есть маккарты, регресс, таро. Когда у вас есть инструменты, которые сегодня люди любят, вы там, бляха-муха, можете показать его проблему, что с этим делать, и вести его до результата, но при этом выбрать одну какую-то категорию людей, с какой-то одной темой работать. А потом человек, когда пришел к вам, заметьте, вот у меня как было, пришли люди по деньгам, денежная тема. Внутри я выяснила, что там э, женщины... И мужчины страдают от непонятных отношений. Иначе вам следующий тренинг пошел по отношениям. Понимаете? Пришли по отношениям, сайты знакомств там работаем. Увижу, что у нее там денег нет. А что у тебя денег-то нет? Ты взрослая тетя, а у тебя нет денег. Что ты делала вообще? И там выясняется куча блоков. И я ей продаю уже следующий тренинг или беру ее в личную работу, в коучинг по деньгам. Поэтому не бойтесь, сузится, дорогие мои. Я окончательно поняла, что у моих клиентов есть деньги, при том большие. У меня этой пропускной способности, больших денег не было сформировано. Хорошо. Пропускной способности. Потому что у нас узкое горлышко, правда. У нас у самих эти страхи. Потому мы думаем, что у людей нет денег. Если у людей нет денег, первое, это не ваш клиент, «Иди гуляй берегом», зато получите опыт, консультируя его. Если у людей нет денег, значит, вы не смогли показать ему ценность, ценность того, что вы дадите, этому надо учиться, а это внутри программы «Звездного коучинга», вы друг другу продаете, и вы знаете, продаете, учитесь продавать, консультировать друг друга, а я даю обратную связь. Дальше. Если у людей нет денег, это у вас нет денег. В вашей голове нет денег. Потому что, когда вы смогли человеку показать, открыть, посвятить его боль, умело, грамотно вывести на туда, куда он хочет, как я вот рассказывала про вот эти камешки с парнем, да? Он говорит, я не знаю, чего я... Ну, то есть он хочет что-то такое, чтобы было хорошо, но толком он не может сформулировать. А ваша задача — подвести его к тому, чтобы он, в конце концов, сформулировал и фокусом указал себе, вот моя проблема, и, и точно я приду с вами к результату, потому что вы смогли показать свою э, экспертность, и вы смогли показать через правильные задаваемые вопросы, открытые, и человек сам принимает решение, покупать ему или нет. Поэтому одна из болей… <кхе> Одна из болей и одна из потерей наших… Эфир называется «Где взять силы эксперту, чтобы повысить свои доходы, повысить свои цены на свои услуги?» Одна из потери нашей – это узкое гордышко пропускное. Спасибо большое за это хорошее выражение. Потому что у нас у самих… У нас у самих есть те блоки, которые нужно проработать. Вот сейчас, недавно проводила трехдневный интенсив, денежный прорыв. И несколько участников Звездного коучинга» пришли на этот интенсив. Он был коротенький, но мощный, мощная проработка. И тот, кто выделил для себя 2-3 часа личной работы, потому что была такая возможность лично поработать, Пошли, пошла энергия, пошли, пошли инсайты. Вот одна девушка, астролог, она за два дня написала, полностью написала пять статей, исходя из целевой аудитории, с болей, до описала боли своих клиентов и создала программу. Почему? Потому что пошел прорыв, пошли вот эти, вот это горлышко начало расширяться пропускное. Да? Почему мы тогда много даем, если другое горлышко узкое? Конечно, мы не можем. Мы можем давать много, при этом нам кажется, что мы недостаточно, мы недостаточно, нам недостаточно. Видите, вот люди, которые не, не могут продать дорого, у них внутри есть куча таких комплексов, которые говорят, он само, сам это не осознает. Так кто я такая? Да я недостаточно хороша, да я недостаточно экспертна. Да, и там вылазят какие-то убеждения социума от мамы, правда, недостаточно. И тут человека лезет вот эта вот движуха недостаточности, а годами прорабатываем и, и до конца жизни будем прорабатывать до конца жизни. Я подняла свои доходы в 20 раз, только благодаря тому, что я работаю над собой, над своими тараканами. Я пошла в тренинг по линии Большаковой за 300 тысяч рублей. Я оттуда сделала 10% того материала, и у меня от, пооткрывалась куча. Опять же, доработала свои отношения с родителями, с ушедшим из жизни сыном. И тут же у меня дошло, почему я до сих пор не подняла цены, почему я до сих пор сомневаюсь в себе. Я пересмотрела, следующим этапом пересмотрела свои результаты своих учеников и я сказала себе да пошли вы все хочешь идем не хочешь я тебя увольняю поэтому если вы до сих пор залипли на отношения с детьми с мужьями и вам кажется что вы проработали неправда это до тех пор пока вы не до тех пор, пока вы продаете дешево, вы оправдываете, что у вас нет денег, вы ходите кругами, не делаете вовремя домашние задания, которые зашли, допустим, в тренинг какой-то, и саботируете. Это еще тот показатель, что вы не проработали себя. Понимаете? И это, и это нормально, это потому что безответственность. Одно горло огромное на выход, а на вход не разглядеть. Это горлышко. Да, совершенно верно потому э, потому прорабатывать себя нужно постоянно люди сегодня запомните идут в коучинг те люди которые идут в коучинг это люди трезвомыслящие думающие если он пришел или она пришла в наставничество получила результат например например коуч получил результат первый там проработал свои там тараканы и как результат улучшил отношения с детьми, с мужем, может, еще и не стала зарабатывать, потому что это, это постепенный процесс, понимаете? Это постепенный процесс. Кто-то выйдет за 2-3 месяца, а кому-то нужно годы тянуть, у каждого своя пластичность нейронных э, сетей. Спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому пластичность нужно развивать. А пластичность — это действие одно и то же в направлении того и той цели, которую вы выбрали. Вот вы выбрали по колесу жизненного баланса, например, деньги. Вот и работаете. А там вылезет куча тем, связанных с отношениями, с любовью, с детьми, с мамами. Правда? Потому что везде одна и та же тема. Везде одна и та же тема во всех сферах наших. И выбрали вы, прошли, допустим, все, супер, почувствуйте себя по-другому, по-другому выглядите, по-другому чувствуете, по-другому ходите. Вы мета сообщение другим светите. И тогда… Спасибо за ваши сердечки. Угу, спасибо большое. И тогда вы идете следующему, на следующему коучу, или идете к этому же коучу, который вас ведет, к этому наставнику. Я даю наставничество после завершения программы еще целый год. То есть я еще вас поддерживаю, я вас не убираю из групп, я, с вами, я вас поддерживаю. Я, вы можете заходить, задавать вопросы прямо в группу. Раз в месяц мы проводим какие-то разборы с вами, отвечая на ваши вопросы, Ты даже после окончания программы. Но вы можете пойти к другим коучам. Допустим, коуч по отношениям вам нужен, и человек занимается только отношениями. У вас вы застряли в теме отношений, вы идете к тем. И это постоянная работа, да, Ира? И, и забудьте, если вы купили какое то время за финальный, и думаете, что все хорошо, нет, это только начало. Именно потому люди и сидят в, на этом дне, и боя, на дне сидят и боятся что-то делать, потому что бессознательно они знают. Начни только, копни только, и там постоянная работа. И это для здоровья, и для нервов, и для денег очень напряжно. Именно поэтому постоянная работа это для осознанных людей. Именно поэтому вам нужно выбирать осознанных людей, адекватных людей, которые понимают, что без наставника, без вас, без вашей помощи он не справится. А для этого вы… Понятное дело, что на вашей странице видно, кому вы помогаете, кто вы. Вы время от времени выходите в эфир. Вы показываете и свою экспертность, и свою жизнь. Вот я вышла на крышу, начала вести эфир. Закончился интернет мобильный. Опаньки, пришла вот сейчас помещение, продолжаю вести. Кому-то я нравлюсь, а кому-то я не нравлюсь. Я не думаю, что все нравятся. И вам не нужно стремиться всем нравиться. Формировать привычку. Совершенно верно. Потому что мысль рождает привычку. Привычка формирует характер. Характер меняет судьбу. А это уже человек другой, из большой буквы человек. И когда вы транслируете эту свою уверенность, силу, когда вы говорите, ребят, я тоже была на вашем месте, я тоже когда-то не имела денег, у меня тоже были кредиты, долги и куча а, непонятных отношений с, с сыном, с дочкой, с мамой, с папой, но я это прошла, я за это заплатила. Если вы не будете платить мне или другому человеку, вы, ребята, ну вы так говорите, вы не пройдете дальше, поэтому у вас выбор оставаться там, где вы есть, или вы идете со мной. Вы можете получать кучу пользы в бесплатных материалах. Сегодня в Гугле полно бесплатного. Можете там сидеть, ковыряться, собирать кусочки, но вы не соберете пазлы. Я могу выступать каждый божий день, давать вам полезные вещи из звездного коучинга, и даже выше и больше, но вы не получите результат, потому что, первое, вы их не будете ценить, во-вторых, вы вряд ли будете делать, а в-третьих, это не так быстро. Именно поэтому нужен Пошаговый алгоритм выхода человека на его результат. Поддержка. Люди сегодня платят за сервис. Запомните, мы уже все объелись. У нас полно информации, у нас полно знаний, у нас полно красивых аккаунтов, оформленных в Ютубе, в Инстаграме. Мы прям такие все вау-вау. Но почему-то идут к тем, кто зацепил, кто ваш. Согласны? Поэтому. Вы не долго что все нравится Ой. понимаете на вас ведут те кто э, кому вы покажете себя какой вы человек кому вы будете транслировать свои ценности свою своими это сообщение ну вот например вам уже хочется путешествовать по миру и работать в онлайн кому хочется путешествовать ну это мои ценности я люблю путешествовать. Мои ценности — это путешествие, это познание мира, это познание новых людей, это прохождение каких-то новых опытов, болей, страхов, обид, да, потому что люди в разной ментальности. В Турции одна ментальность, в Испании другая, в Америке третья, в Египте четвертая, и это интересно. И я, я это люблю, это моя ценность. Кому хочется вот, путешествовать? радоваться жизни, познавать новое и работать на любимой работе, давать людям ценность. Кому хочется? Вот кому хочется? Пишите плюсик в чат или пишите мне. Вот. Это моя ценность. Если она вам близка, вы будете за мной следить. Дальше. Мне нравится... Комфорт. Моя ценность комфорт. Я люблю красивый дом, красивую квартиру, красивые чашки, обалденные скатерти, я люблю красивую чистую постель, я люблю качество, я люблю дорогость было, я там чувствую себя королевой. Кому это кому эта ценность важна, ставьте двоечку в чат. Я люблю красиво одеваться, я люблю за собой следить, я люблю красивые вещи, я люблю женские вещи. Ставьте троечку, кому это близко. Какие еще ценности мне важны? Мне важны ценности отношения между людьми. Я сейчас очень завишу, вот в хорошем смысле, от ваших результатов. В этом году начну, uh -huh. я тоже иду, uh -huh. я завишу от результатов. Вот в хорошем смысле. Для меня ценны ваши результаты. И когда вы пишете в своих тренингах, даете в своих программах, даете домашние задания и просите людей написать, как вы поняли, что для вас зашло, что вам было ценного. Люди пишут, и вы видите обратные связи по фидбэку, увидите, что люди пишут, для вас это... Или плюс, чтобы вы делали дальше. Для меня это плюс, и мне это дает энергию. И мне ценно людские результаты. Вот все, что вы даете, это для меня ценно. Все, что вы назвали, это мне нравится. Угу. Мне очень важно, это моя тарелка. Вот. И мне нравится свобода выбора. Мне нравится быть собой и мне уже давным-давно нравится, какая я, и я выбираю людей тех, которые мне по душе, в моей работе, в моих отношениях. И если я вижу, что э, мне нужно подавлять свое «я», если я вижу, что человек меня не слышит, я этого человека увольняю из своей жизни. Мне это уже давно, уже многие годы, ценно и важно. Если это ваше, пишите троечку в чат. Дальше. Я люблю машины. Я обожаю машины. Я меняю их каждые два года в среднем. Плюс-минус год-два, ну, максимум три. Я давно это делаю, и мне это нравится, потому что я люблю красивые машины, люблю комфорт. И я стремлюсь к этому. Для меня это дает радость. Радость. Дает мне это вдохновение. Я ощущаю себя... Ну, это мне хорошо так, понимаете? Вот я еду в хорошем автомобиле, и я чувствую, что я состоялась, что я это сделала, что я смогла. Кому ценность важна автомобилей, поставьте пятерочку в чат. Для меня ценность здоровья. Я занимаюсь своим здоровьем, потому что мне важно дольше прожить на этом свете и сделать пользу себе и людям. Именно поэтому для меня важно здоровье. И вот это я перечисляю ценности, которые, на которые придут к вам люди. Поэтому я транслирую там, недавно листала свою ленту, новость, ленту в Инстаграме, где я стою вверх ногами на балконе, надо будет еще раз эту фотографию выставить или сделать новую. Я занимаюсь каждый божий день собой. Я занимаюсь зарядкой, растяжкой, у меня куча практик. У меня даже есть маленький курс, как женщины после 40 поддерживать себя в хорошей форме, и физической, и моральной и психической. Там, кстати, в Топлинке есть этот курс упражнений, которые я делаю. Кстати, я об этом забыла, сейчас вспомнила. Это тоже мои ценности. Кому эти ценности близки? Поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. Я люблю красивые места. Я люблю красивых людей. Я люблю умных людей. Я люблю мудрых людей. И я к ним тянусь. Это тоже моя ценность. Для меня важны отношения. Отношения, в которых я даю, и я вижу, как я получаю. Для меня важны отношения, в которых меня ценят, любят и уважают. Если я вижу, что меня не ценят и не любят, значит я... Я уже перестала обижаться, я просто думаю, что я делаю не так, какой мне нужно быть, чтобы меня ценили, любили и уважали. Но если я все проанализировала и вижу, что я сделала все, что я могла от души и от сердца дать, и вижу, что это не ценится, ко мне поворачивается мускулюс глютеус, да? ну, в общем, спиной, мягко говоря, мягким местом, я делаю выводы, говорю, «Спасибо, я пошла дальше», то есть я не циклюсь на этом, это было моя жизнь и это тоже моя ценность. Поэтому люди к вам будут идти на вашу ценность, какие вы транслируете, и вам важно их показывать, показывать в том же Инстаграме, писать время от времени о себе, рассказывать, как вот я сейчас рассказываю, и это тоже ваша сила. Поэтому сегодня эфир «Где эксперту взять силу для того, чтобы увеличить свои доходы в несколько раз?» И это одна, один из способов. Где мы еще теряем силу и как ее взять? Когда мы с вами позиционируем себя размыто, типа регрессолог, нумеролог, сидерический дизайн, обучение миппам или маппам. Сегодня недавно как-то мне женщина прислала э, свой, э, свой профиль. И что она прислала? Я спрашиваю, а, а зачем вы мне прислали? Она убрала, зашла на ее страничку, она занимается каким-то мипами, обучением мипам. Что-то новое, наверное. Но, смотрите, нам нужно показывать, опять же, повторюсь еще раз, что у людей болит и как вы можете решить. У меня еще стопором несправедливости. Ступор, я поняла значит Несправедливостью, когда люди говорят про несправедливость, это детско-подростковая инфантильность. Запомните это. Объясняю. Справедливости в мире нет, ребята. Запомните. Взрослый, осознанный человек понимает, чего я хочу и чего хочет другой, если про отношения. И если понимаешь, какие мотивы другого человека, и ты смотришь, совпадают они с твоим или нет, ты говоришь, я найду способы, чтобы у нас было выиграл-выиграл. Если у тебя не хватает ресурсов взрослого человека, осознанного, значит, ты будешь биться головой об стенку, искать эту справедливость. На самом деле, кричать, выходить на улицы, люди выходят кричать на улице, их используют как детей там, в революциях, там, еще там где-то, чтобы верхние кланы вопросы свои решали. И вы это понимаете, о чем я, да? Вот вам справедливость. не Несправедливости как таковой. Если вы человек сильный, уверенный, открытый, любите людей, принимаете людей, вы понимаете, кто перед вами, вы будете учиться искать возможности, инструменты, рычаги, как можно договориться. Если вы понимаете, что вы не можете договориться, значит, первое, вы слабы, второе, это надо отпустить, третье, Становиться сильнее и ни в коем случае не пытаться мстить, потому что вы снова и снова будете притягивать то же самое. И Ответила Ира? Кому это было полезно про несправедливость? Вот мы светим своей болью, и это хорошо, что мы об этом говорим честно, потому что когда вы говорите про несправедливость и про боль, это больно, но включается ребенок внутри, а дальше говоришь так, да, мне больно, а что я могу сделать? А какие у меня есть ресурсы? Куда я могу обратиться? Что я могу сделать еще? А кому я могу пойти? А куда мне нужно? К какому консультанту пойти? Адвокату пойти? Опять же, адвокату пойдешь. Несправедливость, если это про это. В какой стране ты живешь? Чем? обусловлено такие действия той же полиции, той же адвокатов, тех же, да, купленными судами. Понимаешь? И я помню, когда украли машину у меня, одну из моих машин, у меня две машины крали, воровали. Первую машину, когда я привезла, пригнала из Югославии, где была вон бывшая Югославия, была почти 9 месяцев с половиной, была почти год. Я там купила сама свою первую машину. У меня ее украли через месяц. Потом она, правда, нашлась. Но это другая история. Так Я помню, тогда это, были, это был 95-й год, времена вот этих ну, 90-х годы, вы поняли, да? И мне сказали, если хочешь, чтобы ее нашла, тебе надо найти какой-то формирования вот это и с ними договориться. Представляете? И я тогда была в шоке, это был мой новый опыт. Я помню, это было лето, июнь месяц, было жарко. Я Оделась красивые туфли, юбку, в общем, как, как я люблю. И мне было немножко, помню, даже жарко, и туфли ноги жали потому что мне хотелось выглядеть красиво. Я помню, я пришла на двух стрел... две стрелки мне забивали. Одни... Одна была афганская группировка, которые занимали, знали, что там происходит. И вторая, не помню, уже какие-то там были у нас, подстреливали уже, пообивали, вы знаете, что управляет уже бандитским формирования силовые структуры. Я думаю, вы это понимаете. Мы же с вами взрослые люди. Вот. И заявление, когда я подала... А, эти... афганская группа сказала, пробили по своей системе, сказали, что через нас машина не проходила. Со вторыми сказали, хорошо, найдем 50% процентов, отдадите, если найдем машину. И... Старлей, следов, следователь, сказал, я буду, а мне сказали, заплати Старлей и пообещай что-то, тогда он, они будут искать. И я помню, я пообещала, не помню сколько процентов они попросили, если не найдут, то я вам отдам эти проценты. И я пригласила его отдельно на встречу, у него в кабинете отдельно, и предложила ему такую... Значит, сделку, что если вы найдете, я вам дам. Я не помню, сколько там я, сколько там они попросили. Я была согласна хоть что-то вернуть, потому что у меня еще оставалось где-то 1000 долларов после возврата из Югославии. Вот, ну сейчас не буду далеко залазить. Так вот, я получила новый навык. Я узнала, что в стране есть люди, которые решают. Решала, решала, они сейчас есть. И я знала, что нужно искать выходы, договариваться и столько-то платить. И я помню, когда машина уже нашлась, вот тоже интересный момент, Женя поступила уже в Суворовское училище, и я помню, я писала заявление, ничего не было, никто ничего не нашел, одна женщина на картах мне разложила, что машина найдется, и меня это успокоило. Она сказала, что машина где-то стоит во дворах, но она скоро уедет. Представляете? Тогда их ее не искали, потому не нашли. Но я запомнила, что машина, значит, <фе> нашлась позже, через пару месяцев. Она всплыла в базе данных. Пришел один юрист, который ее купил и пошел регистрировать. И она всплыла в базе данных по угону. Я помню, я приезжаю в Европетровск, там его нашли в Липеровской области, и еще две машины какие-то нашли, которые были угнаны и нашли, и на выемку этих машин из Киева поехали этот старлей и еще одного гаишника-капитана и, и владельца машин, и вот я помню, пока они занимались теми машинами, там занимались, ну, документы оформляли, чтобы вы, вы, забрать эти машины, я познакомилась с этим капитаном, которого я не знала, я только этого стояли я знала своего следователя. А, кстати, он мне позвонил и сказал, вы стоите или сидите? Я говорю, стою. Тогда садитесь. Я села. Он говорит, ваша машина нашлась. Я такая расплакалась, потому что это тоже может быть от таких сильных позитивных тоже можно, ну вы знаете это, да? Так вот, поехала я в Универ-Петровск, вынимать машину. И вот с этим капитаном разговариваю. Кто, что, он меня не знал. Ну, я рассказываю, кто я, что я, как я эту машину купила, что я была на войне, я была в ООН, я там, значит, купила машину, пригнала. мне украли ее возле университета Шевченко. Я как раз на ВТНХ университете сдавала какой-то экзамен, что-то там не помню. И поставила машину, еще помню, рычажок такой поставила, который закрывает, потому что угона было много поставил рычажок, который нельзя машину завести. Что они делают? Они сделали жидким азотом, ее нажали, ну, побрызгали, и, и этот металлический, э, этот, эта штука, которую я купила, она просто рассыпалась. Представляете, сколько у меня опыта было я сейчас? Так вот, я рассказываю ему, где я взяла, эту, как, как эта машина ко мне пришла, как ее заработала, как я была в в каске, как я сопровождала военные эти э, конвои и так далее. Он сидит и говорит, ну так, с матюком, говорит, твою мать, ну, говорит, я этому старлею в голову оторву, я не могу понять, что он, о чем он. Он говорит, он сказал, что с этой машины там ну, какая-то сумма там причитается. Ну она же он же ее не искал, мы же ее не искали. Она сама нашлась. Тебе вот просто вот, ну, приведи, Бог тебе послал вот, вот то, что человек пришел, такой бестолковый, понимал, что он взял украденную машину, пришел ее регистрировать. Он же взял ее дешевле, он же понимал, что новая машина. Почему она такая дешевая? Ну, дешевле. И он говорит, а я сижу, и у меня вот так вот слезы градом текут, знаете. И он говорит. Да ничего ты не должна. Ты знаешь, скольким людям, сколько людей, которым возвращаются машины, они забывают уже про них. Ну, это богатые люди, там, они там друг у друга там берут, покупают, воруют. Ну такой этот Мир же такой у нас, к сожалению. Ну, было такое, сейчас чуть-чуть лучше, вроде бы как. Ну, сейчас не об этом. Я помню, забрала эту машину, мы приехали домой, накрыла им поляну и никаких денег не платила. Я говорю, ну хоть 100 долларов возьмите. Нет, ты лучше нам поляну накрой и все. Вот такие вещи. Поэтому гибкий элемент системы, он понимает, что творится в мире, Ира, понимаешь? И вот этот свой опыт я рассказываю из своей жизни. Но я тоже, мне было обидно и больно. Как это? Как это? Я заработала своим трудом. Я почти на год оставила сына у родителей, когда ехала зарабатывать себе на машину. На, на квартиру, на самом деле, это только на машину получилось. Потому что ну, много надо было на квартиру заработать. Но машину я тоже мечтала. Так, читаю ваши ваш комментарии. Спасибо большое. Я поняла, что с открываться, чтобы опять не обвиняли, не пойми за что. Наоборот, открывайся и будь честной. Вот понимаешь, почему от, э, сильные люди, почему их уважают? Они открываются. Они говорят, вот смотри, вот я сильный человек, я это знаю. Но при этом я слабая и уязвимая. Я тоже плачу, тоже страдаю. Но я беру себе и так, стоп, хватит, поплакал ребенок мой внутренний, поплакал. А теперь я включаю взрослого и говорю так, стоп. И начинаю действовать. Потому что люди считывают слабость. Поэтому люди сильные, не открываются. Они боятся, не боятся открыть свою боль, они не боятся открыть свою слабость. Люди сильные показывают, что я такой же Маули, как и вы. Я это прошла, я это прошел, поэтому помогу и вам. Потому что я закалился как сталь, и никакой жидкий азот меня здесь уже, извините, не собьет, пока меня там не скажут, что тебе пора. Когда в 2016 году на суде говорила, что онлайн зарабатываю, судья бывший, абьюзер только обесценивали, я понимала ее, что они далеки от этого, недалекие. Но я тогда в шоке была, зачем так ведут себя? Ну Потому что, во-первых, я зарабатывала не те деньги, которые можно было озвучивать. Во-вторых, эти люди были, есть и будут на своем месте. Много людей, находящихся до сих пор в силовых структурах, они рамочные. Я вышла из силовой структуры, я прекрасно понимаю этих рамочных людей. Это военные, полицейские, врачи, учителя, они рамочные. Мы рамочные, потому что мы находимся в рамках, рамках Закона, в рамках как системы, в рамках функционала. Выйти за пределы рамки, бляха, это, это вообще отдельная тема. Поэтому, когда ты зарабатывала, ты еще зарабатывала не те деньги. Во-первых, эти деньги были случайными. Это те деньги, которые люди платили, а тебе хотелось хвастануть. А тебе не надо было хвастать это, тем более понимать, тем более понимать, что это люди рамочные. Я, когда мне кто-то начинает говорить, я говорю, а ты побудь в моей шкуре. Пойди со мной, я тебе покажу, как. Вот сейчас у меня доктор один, вертебролог. Научи меня, я тоже так хочу. Я говорю, хорошо, 10 тысяч долларов я тебя выведу за 5 месяцев на тот уровень, который у меня. Готов? За три, может быть. Но будешь фигачить, будет с тебя сходить пот, потому что твои убеждения, твои э, настройки, которые ты сидишь, слушаешь, телеви этого Киселева, какую-то пропаганду слушаешь, там по ютубам ходишь и больше ничего не делаешь. Это надо будет оставить. Потому что надо будет фигачить своими нейронными связями. Он доктор. Кандидат наук, между прочим. Понимаешь? Поэтому когда-то я тоже так стеснялась. Просто ты еще не на том этапе силы. Потому что тебе надо сузиться. Тебе надо написать целевую аудиторию, тебе надо работать в тренинге, тебе надо поставить фокус вот так вот, запустить эту энергию и фигачить в одном направлении, и не спрашивать, а где это занятие? А почему я на нем не была? Потому что если бы у меня было сейчас как у тебя, я бы взяла себя в руки вот так вот, и сидела бы, делала одно и то же, пока не вышла на то, что мне надо. А тебе, смотри, уже платить пора вторую часть — а ты даже не знаешь, когда было занятие, понимаешь? Вот, поэтому это слабость, понимаете? Не надо говорить людям, они не готовы. Вот я вам сейчас говорю, что я подняла свои доходы в 20 раз, потому что я разозлилась на то, что я даю людям, потому что я закрыла отношения со своими близкими, обиду на, на своих близких, которых я ожидала чего-то. После смерти сына я куда свою энергию укладывала? В родню, в любимых, родных. Стараюсь для них, поеду путешествовать, вернусь. Ну раз приехали, ну два, на стол накрываю. А третий раз не приехали. Я сижу и обижаюсь, и мне обидно, я так стараюсь для вас, а вы мне жопу поворачиваете. А теперь я это все закрыла, потому что я знаю, что это их жизнь, а это моя жизнь. Они наблюдают за мной. Они смотрят за мной, гордятся мной, кого-то жаба дали, Но это никуда не денешься, так мы устроены. Но это твоя жизнь, моя жизнь, у каждого из нас. Поэтому если ты слабый человек, если ты слабый человек, нихера у тебя не получится продавать дорого свои продукты. Простите за то, что я эмоционально так говорю резко. Поэтому если вы короче качественные психологи врачи и продаете сюси-пуси с людьми и продаете дорого значит вы пока что маленький ничтожный ребенок полный комплексов и неполноценности поэтому жду вас на консультацию на разбор вашей уникальности что вы можете дать людям и что вы из себя представляете на самом деле где взять силу для эксперта чтобы повысить свои доходы разобраться что вы продаете Кому вы продаете? Чего вы стоите? На каком вы этапе жизни находитесь? Разобраться своей ответственностью или ответственности Сколько на вас людей сидит, висит, энергетических вампиров? Кому вы прилепились, привязались? Какие обиды и с кем у вас до сих пор не проработаны? Не, прораб... не, не, не продавать инструменты, а продавать конкретные результаты вашей целевой аудитории. Не сидерический дизайн, не семейный психолог, не нумеролог-регрессолог. Понимаете? Не руны продавать. А продавать результат. А для того, чтобы продавать результат, нужно хорошенечко мозги попарить, посидеть, так хотя бы дней 10 хотя бы, точно, хорошо посидеть. Уговаривать себя, заставлять себя, трансы какие-то делать, он дает трансы и, и всякие практики каждый божий день. Кто применяет, пожалуйста, растет. А кто не применяет, то ходит кругами, но тот еще будет долго ходить. По-другому не бывает. Если у вас комплекс отличника, так называемый патологический перфекционизм, да? значит, просто скажите себе, я сделаю на тройку, но я это сделаю. Да, я вас, спасибо, поэтому слава. вам. Угу. Понимаете? То есть если у вас сегодня вы боитесь выйти, потому что будет плохо, вот так вот, ух, махнула рукой и сказала. Да, это новое, я хочу сделать классно, но я сделаю сначала на три. А потом уберу это видео, потом уберу эту фотографию. Потому что я сделаю лучше. А не сидеть и ждать. Потому что те, кто сидят и ждут, время убегает, жизнь проходит. Э, информации много. Специалистов, инфо-цыган как мух в, в августе месяце. Поэтому что вам нужно сделать? Э, четко определить, какой целевой аудитории вы хотите продавать. Все запомните, ну, не бывает по-другому. Не бывает по-другому. Зашли в отношения. Помогите какой-то... Выберите себе, вспомните, кому лучше всего у вас получилось дать э, пользу. Выберите эту целевую аудиторию, опишите ее. И просто вот настройте... На, в десятку настройте свое, свой пистолет, свою винтовку. При, прицейтесь. Потом, когда вы выберете там ну не знаю там какое там отношение вы брали работали в эту целевую аудиторию они придут к вам и будете дальше им продавать им же будете продавать они напишут отзыв а там будет больше чем написано в вашей допустим вашем позиционировании и вы будете выходить в эфире и говорите, как я сейчас говорю я работаю с коучевыми психологами но я помогаю также людям людям разобраться с их болями, страхами в отношениях, здоровье, потому что я эти тренинги уже прошла, проработала для себя, и люди мои получили результаты. И к вам будут записываться на консультацию, и, и как они мне сейчас записываются? Вот, вот понимаете, я сейчас работаю с коучевым психологом, но ко мне приходят люди, которые хотят убрать свои какие-то блоки, как он пишет вчера, работала с парнем вчера, да? Или э, бизнес-вумен, который имеет... С, серию салонов бьюти в Москве. Нашла меня в Ютубе где-то. Взяла ее месяц в сопровождении. Уже на третьей консультации она решила свои вопросы. Даже больше в 10 раз. Вот сейчас у нас осталась еще одна консультация. Буду просить, чтобы написала отзыв. Если, конечно, захочет. Потому что такие люди, вот такие вот, они не сильно тоже готовы писать. Но я посмотрю. Поэтому определить, кому вы помогаете. Запрос этой целевой аудитории. Упакуйте свою идею, свой продукт в четкий продукт в эту свою идею, кому вы помогаете, упакуйте четкий продукт. Поставьте хороший четкий пост, напишите на вашей странице. Дальше. У вас должен быть лид-магнит. У вас должен быть подарок, который люди придут и познакомятся с вами. Дальше приглашаете на консультацию и продаете им свою программу. Продаете им свою программу. Где взять клиентов? Марафоны, вот как сейчас выступаю, Это один из элементов. Но самое лучшее – это ваша четко оформленная страница, кто вы, что вы, кому помогаете. Не надо, не, даже, не надо танцы с бубнами на сторис, хваты, Позже будете делать, когда заработаете своих первых 300-500 тысяч. Тогда уже наймёте себе специалиста, будете делать свои красивые охваты, сторисы и так далее. А пока вам нужно заработать эти деньги – чтобы потом реинвестировать в свою дальнейшую работу. И поставить рекламу на спам-рассылку, на таргет. Но таргет аккуратно, потому что с таргетом там можно очень много денег слить и не получить своих клиентов. Тоже настраивайте на консультацию, на подписку. Ну, там же разные цели есть. Но сами ребята не знаю, Надо быть специалистом, сейчас таргет не так просто в Фейсбуке нужен специалисту там сделал. Он может в любой момент заглючить э, рекламный кабинет. У меня сколько было этих глючений этих реклам. И все, правда, отключ, включали потом. Но есть случаи, когда ее не включат. И что теперь? Деньги отдала, э, включила э, всю эту движуху, все остановилось. И что? Вот. Я предлагаю, сегодня самый простой способ получить целевых клиентов – это ваш э, спам-рассылка в директ. Для этого надо, чтобы было четко, оформлено, кто кому чего и как. Таким образом, вы обретаете свою силу через понимание себя, кому вы продаете, что вы продаете. Конечно же, поднять свою ценность, чтобы понять, надо пройти распаковку, так называемую, убрать свою вот эту вот в голове вот эту чешую, которая висит. Ну, чешуя, не чешуя, как, как хочет называйте. И тогда у вас получится продавать дорого. Все просто, когда знает как. Я вам очень благодарна за сегодняшний эфир. Спасибо вам огромное. Желаю вам успешных продаж. ощущения себя нужным и важным. И качественных клиентов, которые готовы платить дорого, с которыми вам приятно работать. Ищите людей, которые адекватные Которые не жертвы, не дети А люди, которые действительно Реально хотят изменить Ту конкретную часть жизни Потому что сами они будут идти долго А с вами, как с специалистом Они придут в 10 раз быстрее Соответственно, за это и платят люди Но это должны быть адекватные люди А не те, которые ходят И непонятно что и непонятно кому подают Все всем подряд Понимаете? Потому что тренд сегодня это не одноразовые консультации, это не маленькие курсы, это введение до результата. Могут быть и курсы, может быть, все, у нас все есть, но они, люди самостоятельно не работают в этих курсах. Вы это тоже знаете. Только должна быть поддержка, только должно быть наставничество, только должно быть где-то под зуб, под задний суда, где-то похвалить, где-то раскрыть, где-то указать на что-то. это наставничество. А наставничество это труд, это вклад, и за этот вклад мы получаем с вами достойные деньги. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, была с вами на связи. Ссылочка в мою шапке профиля Топлинг. Найдете подарки. 10 шагов для коучей, которые ошибочны, и как их изменить. Также бесплатная консультация. 30-40 минут там да, бесплатно. Продавать не буду, покажу вашу ошибку, покажу варианты выхода. Захотите, пойдете в программу, Захоти, не захотите, другие придут. Каждый ищет своего, согласны? Я вас люблю, пока-пока.